Всех приветствую на своем канале и сегодня я расскажу, как почистить кальмаров. Каждый из вас, кто покупал нечищенных кальмаров, думает, что это сложно. На самом деле там ничего сложного. Берете, размораживаете кальмаров, после этого подогреваете воду до состояния кипятка, то есть вода должна кипеть, окунаете туда кальмаров буквально на 1-2 минуты, достаете и и сразу же окунаете в холодную воду. После этого легко и просто счищаете шкурку, удаляете хвост, чистите от внутренностей. Ну и, в общем, пленочка будет удалена таким образом. После этого можете обратно их еще проварить буквально там 2-3 минуты. И использовать для салатов, либо для других блюд, которые вы хотите приготовить. Кальмары не любят долгую варку. Они становятся резиновыми.